здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию видео в котором я расскажу о солнечном затмении 21 июня он же день летнего солнцестояния очень сильный день и затмение мощное поэтому нам даются энергии благодаря которым мы можем повлиять на свою жизнь, улучшить ситуации, скорректировать какие-то моменты. 21 июня, в день летнего солнцестояния, произойдет новолуние или соединение Луны и Солнца в знаке Рака в 9 часов 40 минут по киевскому времени. Поскольку это соединение находится вблизи лунных узлов, то это новолуние является кольцевым солнечным затмением, которое станет толчком для начала нового жизненного цикла. Это очень сильное затмение, серия Сароса 4 n несущая в себе ограничения, но и способность концентрировать внимание и направлять потоки энергии в нужном нам направлении. Предыдущее затмение этой семьи Сароса было в период с 26 мая по 24 июня 2002 года. Кто помнит, что у вас было в 2002, 2002 году, то эта тема может повториться. В большинстве литературы говорится о том, что затмения несут только негативный, разрушающий характер. И что влияние затмений фатально. Да, можно сказать что влияние затмений фатально, в какой-то мере неизбежно. Но вот качество этого влияния определяется по характеру семьи затмений. И оно бывает очень разным и положительным в том числе. В жизни многих людей в период затмений происходят ключевые события, которые в какой-то мере дают оценку предыдущим прожитым годам. Бывают корректировки в виде разных событий, как негативных, для того, чтобы человек задумался и жил дальше в соответствии со своим жизненным предназначением, так и в виде позитивных событий, как награда за заслуги перед людьми и перед Вселенной. Поскольку солнечное затмение всегда происходит в новолуние, а 21 июня это еще и день летнего солнцестояния, то это дает особую силу этому дню. В день летнего солнцестояния Солнце поднимается на самую высокую точку над Землей. Переходит из близнецов в знак Рака. Это кардинальная точка. Этот день знаменует начало астрономического лета. С этого момента день начинает убывать, а ночь расти. День летнего солнцестояния, день силы, несет в себе увеличение целительных способностей трав и воды. Это кульминация жизненной энергии. Поэтому все традиции и обряды связаны с главными ее элементами огнем, водой и травами. И эти ритуалы, коррекции, обряды, они будут очень эффективными в этот день. Многие люди почувствуют мощную энергию не только 21 июня, но и за несколько дней до затмения и несколько дней после него. В этот период произойдут события, появятся шансы и возможности для того, чтобы направить вас в новую сторону вашей жизни вы можете встретить нового человека у вас может появиться новая идея новая работа проект или что-то такое что откроет новый цикл вашей жизни главное не упустите возможности но и не торопитесь принимать окончательное решение лучше подождать окончания сезона затмений после 5 июля вы сможете оценить ситуацию правильно без искажений но в любом случае, то, что приходит в вашу жизнь в период солнечного затмения, заслуживает особого внимания и происходит в вашей жизни неспроста. В период затмений люди получают жизненные уроки, проходят кармический экзамен. Поэтому важно очень внимательно проанализировать все то, что происходит. События в период затмений – это всегда сюрприз, неожиданность. Их характер может быть разный, но это кольцевое солнечное затмение 21 июня уникально. Происходит между двумя лунными затмениями 5 июня и 5 июля, а также совпадает с днем летнего солнцестояния. Поэтому энергии этого дня помогут людям в решении их жизненных проблем. Для того, чтобы уменьшить негативное влияние солнечного затмения или вообще обратить его себе на благо, желательно заняться духовными практиками. Очень важно в этот период расслабиться и не думать ни о чем плохом. Ведь мысли во время солнечного затмения материализуются очень быстро. 21 июня солнечное затмение происходит в знаке рака. Это соединение Луны и Солнца. Луна в знаке Рака имеет сильный статус управления. Знак Рака связан с чувствами и эмоциями, а также с темами семьи, детей, Родины, понятиями внутренней гармонии. Очень важно встретить солнечное затмение в спокойном, счастливом, одухотворенном состоянии, потому что в эти дни открываются порталы, связанные с деструктивными энергиями, а в дурном настроении их притянуть очень легко. Желательно в день солнечного затмения заняться переосмыслением всего того, что было раньше, чтобы найти ресурс для того, чтобы двигаться дальше в своей жизни и получать счастливые моменты. Это можно ускорить, сделать коррекцию. Для этого накануне вечером 20 июня, набираем в стакан воды и кладем сверху какую-либо картинку. Может быть, Аркан Таро или Оракул. Я, например, очень люблю астрологический Оракул-симбалон. То есть в изображении должно быть показано то, что хотелось бы приобрести в ближайшее время. Лист бумаги разделить пополам и на левой половине пишем, от чего избавляемся. А на правой то, что хотим получить в результате коррекции. В первые минуты затмения, по киевскому времени это 9.40 утра, воскресенье, нужно зажечь свечу. Выпить полстакана воды, которую на ночь оставляли заряжаться энергией вашего желания. Посмотрите в зеркало и запомните свой образ. Далее нужно лить головой на север, вспомнить образ из зеркала и собрать в точку между бровями все, от чего хотим избавиться. Таким образом мы расчищаем место для прихода желаемого в нашу жизнь. Представляем поток, который выходит из точки между бровями или из третьего глаза. После этого выпиваем оставшиеся полстакана воды и ложимся головой на восток. Представляем, как через макушку в нас входит то, что хотим приобрести. Визуализируем себя в новом качестве. Представляем свое желание, как будто оно у нас уже есть. Встаем. Лист, на котором вы писали то, что хотите оставить в прошлом, и то, что хотите приобрести, разрываем пополам. И то, от чего хотим избавиться, сжигаем в огне свечи. Половину листа с желанием спрятать в кровное место и не открывать до следующего солнечного затмения, которое будет 14 декабря 2020 года. Дайте свече догореть. Остатки можно вынести на природу. Отпустите желание во Вселенную. Если желание искреннее, такое, которое никому не вредит, то оно обязательно исполнится в ближайшие полгода.